Привет! Вы на канале компании Автострон. Компания Автострон ввозит огромное количество запчастей из Европы со своих разборок, дает честную гарантию и осуществляет быструю доставку. А на нашем канале мы рассказываем абсолютно все подробности о БУ запчастях, моторах, коробках и так далее. Помните, что мы читаем каждый комментарий. В последнее время было очень много запросов по Mazda. Итак, ловите ответочку Mazda 1.6MZR. Двигатель Mazda объемом 1.6 – это чисто японский агрегат, который ведет свою родословную с 1994 года. Данный двигатель относится к Z-серии, в которой представлены двигатели с объемом от 1.3 до 1 и 1.6 и 16-клапанами ГБЦ. Первый из этого семейства был двигатель объемом 1.5, который устанавливали на Mazda 323. Двигатель объемом 1.6 под каталожной маркировкой ZE появился в 1000 в 1998 году, а в 2003 для установки на Mazda 3 его сильно модифицировали. Чугунный блок стал алюминиевым в приводе ГРМ, появилась пластинчатая цепь вместо зубчатого ремня, появился фазовращатель и навороченный впускной коллектор. Такой двигатель имеет обозначение Z6, а в каталогах его обозначают B6ZE. Такой двигатель выпускался до 2013 года и ставился только на Mazda 3. Кстати, из-за такого обозначения данный двигатель относится к старой B-серии. Действительно, у старого чугунного B6 и алюминиевого Z6 одинаковый диаметр цилиндров и ход поршней – 78 миллиметров и 83,6. Стоит добавить, что вместе с двигателем 1.6 в 2002-2003 годах были модернизированы моторы объемом 1.3 и 1.5. Сегодня же мы будем разбирать двигатель B6ZE, снятый с Mazda 3 2004 года. Маркетологическое обозначение у данного двигателя 1.6MZR. Двигатель 1.6MZR по японски надежен, неприхотлив и долговечен и может без проблем проехать 500 тысяч километров. На двигателе 1.6 mz Тар правая опора двигателя гидравлическая, установлена вот здесь. Ее срок службы примерно 60 тысяч километров. Когда она изнашивается, то гидравлическая жидкость вытекает и по кузову разносятся вибрации. Также вибрации могут ощущаться как на высокой скорости, так и на холостых оборотах. Также появляются толчки при переключении передач. В ряде случаев изношенная опора выглядит абсолютно нормально, то есть она не проседает, пока в конец не порвется. Относительно долгим сроком службы славятся только оригинальные опоры. Цена их примерно 120 долларов за штуку. Двигатель 1.6 мЗТар не страдает течами масла. Единственный стык, по которому можно заметить запотевание, это стык поддона. Но поддон можно поставить на новый гермет. Говорят, что на сухую он плохо смотрится в кадре, но мы с этим не согласны. Встречаем Павел и мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на двигателе 1.6 MZR обычно никаких проблем не вызывает. Но известный случай подсоса воздуха через ее прокладку. В таком случае обороты холостого хода начинают плавать либо же становятся повышенными. Эта дроссельная заслонка оснащена подогревом антифризом. Бывает так, что антифриз дает течь через канал заслонки. И тогда заслонку надо менять на быушную из автоСтронга либо же латать трещину. В теплом климате можно заглушить канал в дросселе и соединить трубку через переходник в ее разрыве. форсунки на двигателе 1.6 MZR надежны, но могут стать причиной пропусков зажигания в одном или нескольких цилиндрах. Тогда фиксируются соответствующие ошибки от P0300 до p 0304 Естественно, до замены форсунок и до чистки форсунок владельцы успевает заменить свечи и поиграться с катушками зажигания. Если ошибка по пропускам зажигания не переместится в другой цилиндр, то пора заниматься. Форсунками. Впускной коллектор оснащен механизмом изменения его длины и заслонками турбулизации. Оба этих механизма приводятся электромоторами. Вся эта конструкция надежна и особо проблем никаких не вызывает. Единственная проблема, которая здесь происходит, легко решается подручными средствами. Со временем при работе двигателя впускной коллектор начинает стучать. Это в нем барабанит ось заслонки изменения его длины. Со временем она разбивает пластиковые направляющие и тогда появляется осевой люфт. Эта проблема устраняется следующим образом. Либо вот сюда устанавливаются пластиковые резиновые шайбы, либо же вот сюда на эту направляющую ставится пружинка, которая зажимает ось и убирает осевой люфт. У нас коллектор в нормальном состоянии, здесь люфт практически отсутствует. Нередко на данном двигателе выходит и строит датчик детонации, причем на работу двигателя это никак не влияет. но фиксируется ошибка P0328. Эксплуатировать с данной проблемой двигатель нельзя или иначе можно доездиться до разрушения цилиндра цилиндропоршневой группы, когда ЭБУ не может фиксировать реальную детонацию и бороться с ней. Здесь же находится маслоотделитель с системой вентиляции картерных газов. Ни с ним, ни с клапаном ВКГ ничего не случается. старой японской традиции данный двигатель не оснащен гидрокомпенсаторами, а регулировка тепловых зазоров происходит самым неудобным способом, а именно подбором толкателей стаканчиков. На практике данный двигатель нуждается в регулировке тепловых зазоров при пробеге в 200 тысяч километров. Но если данный двигатель ездил на газу, то ревизию тепловых зазоров необходимо проводить раз в 60-80 тысяч километров. То есть седла выпускных клапанов изнашиваются, из-за чего зазоры уменьшаются, а выпускные клапана становятся поджатыми кулачками выпускного распредвала. При этом выпускные клапана оказываются открытыми на протяжении большего времени, из-за чего плохо прилегают к седлам. И тогда компрессия двигателя снижается и появляются пропуски зажигания. То есть двигатель работает нестабильно, дергается и не выдает полной мощности. Выпускные клапана перегреваются и локально прогорают. Данный двигатель оснащен фазовращателем, который установлен на впускном распредвале. Этот фазовращатель беспроблемный. Не поверите, жалоб на него практически нет. Хотя он устроен так же, как и большинство гидравлических фазовращателей. Клапан фазовращателя установлен в крышке ГРМ и здесь же установлена его сеточка. Сеточка у нас просто в идеальном состоянии. В приводе ГРМ двигателя 1.6 МЗТР установлена бесшумная пластинчатая цепь Морзе. Она ходит 200 тысяч километров и даже больше. Иногда на практике ее меняют при регулировке тепловых зазоров, потому что для регулировки тепловых зазоров надо снимать звезды распредвалов. И скидывать цепь. Также надо доставать сами распредвалы. У нас цепь в отличном состоянии, не растянута, о чем можно судить по минимально выдвинутому натяжителю цепи. Предвалы в отличном состоянии, шейки и кулачки как новые. ГВЦ в нормальном состоянии единственное, что видны следы небольшого масляного нагара. Это значит, что моторчик все-таки чуть-чуть повидал масло. Больше про эту ГВЦ нам сказать нечего. Напомним, что блок этого двигателя – алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения и, как правило, с этим блоком ничего не случается. Но бывают случаи, когда разрушается катализатор и керамическая пыль попадает в цилиндры. Это приводит к задирам на зеркале цилиндров. Но в данном случае никаких задиров нет. Хон отличный. Это бугельная плита коленвала. Она же является постелью коленвала и здесь располагаются коренные вкладыши. Так вот, по состоянию коренных вкладышей у нас вообще никаких вопросов нет. Двигатели 1.6 mz не склонны к поеданию масла, но у некоторых моторов уровень масла может падать. При этом при утренних запусках можно увидеть сизый дым из выхлопной трубы. Это лечится заменой маслосъемных колпачков и компрессионных поршневых колец. А теперь по состоянию. К сожалению, маслосъемные кольца в этом моторчике залегли и закоксовались. Поэтому данный двигатель подъедал масло. В остальном, по поршням, в принципе, все нормально. Компрессионные кольца не залегли и шатунные вкладыши не пострадали. Известная, но не распространенная проблема двигателя 1.6 MZR – это проворот шатунных вкладышей. Если вкладыши проворачивают, то двигатель начинает стучать. Если вовремя заметить эту проблему, то можно обойтись заменой просто шатунных вкладышей. и Шейки коленвала не пострадают. Обычно проворачивает вкладыши, которые дальше всего от маслонасоса. Это третий и четвертый. Обычно это происходит из-за некачественного масла. Но проверить фактическое давление масла тоже не помешает. Хотя к насосу в принципе никаких вопросов не возникает. Он продолжает создавать требуемое давление масла. Редукционный клапан работает нормально. Разборка закончена. И вот таким получился двигатель 1.6 MZTR, Надежным и неприхотливым. Если вы хотите знать о моторах, коробках и BU запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, напишите комментарий к этому видео. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».